Я председатель Родительского комитета детского сада школы района Нео-Иконио-Перама. В нашей школе происходят серьезные события. Нам объявили о том, что в нашу школу на обучение вместе с нашими детьми привезут детей из лагеря района Схисто. Мы, как родители, не хотим этого. Мы не против чьих-либо детей, но прежде всего, мы должны защитить наших собственных детей. Все очень просто. Представьте, что наши детей вдруг посадили в самолет, и они стали перемещаться из страны в страну, например, в Афганистан, Ирак, Иран. Значит, мы должны выяснить, какие прививки нужно сделать нашим детям, чтобы их здоровью ничего не угрожало, и какие прививки нужно сделать детям иностранцам, чтобы ими не было вызвано никаких заболеваний. Делают ли власти детям иностранцу Какие-либо прививки Да, я понял ваш вопрос Отвечу непосредственно на основании информации Из официальных объявлений властей У меня на руках объявление Сделанное вчера О том, что вакци... вакцинированы были не все Это во-первых Во-вторых объявлено о том, что отмечены случаи заболевания чесоткой. Чесотка – это заболевание? Я знаю, да. От одной матери, которая работает у них в лагере, нам стало известно, что они страдают такими заболеваниями, как чесотка, псориаз и гепатит альфа. Мы составили документ, который был вручен нами, директору школы, а также направлен всем компетентным лицам, где мы требуем предоставить нам в письменном виде данные о медицинских действиях в отношении этих детей, их медицинских карточках, то есть какой врач их наблюдает, у кого они состоят на учете, а также чтобы конкретные лица подписали документ о том, что берут на себя ответственность в случае, если наши дети заболеют. Это то, что касается медицинской стороны дела. Далее. На эти запросы нам не ответили. Единственное, что нам представили, это документ, который дала нам директор школы, а именно приглашение в мэрию на встречу с представителем Металлургического Союза. Мы не имеем никакого отношения к этому объединению. Что это за объединение? Какие интересы оно представляет? Это объединение работников металлургической промышленности. Металлургической? Да. И мы ответили. А какое отношение оно имеет к детям, к школам? Детям, школам никакого. А вот коммунистической партии Греции прямое. И мы ответили, что если бы это была ассоциация врачей Перея или Афин, да, мы бы хотели, чтобы нас проинформировали. И пришли бы мы на вся эту встречу. Металлургический профсоюз не имеет никакого отношения к вопросу. Поэтому мы туда не пошли. Официально запроса в письменном виде мы не получили ответа. Когда к нам в школу на переговоры приехал замминистр образования, мы спросили его, привез ли он ответ. Он сказал, нет, давайте все обсудим. Мы сказали, да, конечно, давайте, обсудим, но перед этим очень просим удалить из школы всех представителей профсоюзов. Мы хотим, чтобы присутствовали родители, за министра и компетентные лица. Он ответил нам, нет, я не буду просить представителей профсоюзов удалиться, они останутся. Никто из родителей внутрь не вошел, мы тоже не вошли. Они провели обсуждение сами. Однако, помимо этих причин, касающихся здоровья, есть и другие причины, по которым мы считаем, что этим детям необходим особый уход в специализированные школы. Еще кое-что. В 300 метрах от нашей школы есть другая закрытая школа. Она новая. Ее построили два года назад, объявили о ее открытии. Все было готово к работе. Ее просто заперли и не используют. И мы предлагаем, пусть эти дети учатся там. Так они не будут контактировать с нашими детьми. Причины, по которым мы, как думаю и любой здравомыслящий грек, не хотим, чтобы эти дети посещали нашу школу, являются следующими. Во-первых, медицинские причины. Я могу прочесть? Да, конечно. Они родом с другого континента, где имеют место совершенно иные заболевания и санитарно-гигиенические условия. Они не вакцинированы в соответствии с международной программой. И здесь приведена официальная информация о вакцинации, которую они должны пройти в соответствии с международными правилами, включая американские. Неизвестно, делали ли они прививки в стране, из которой они приехали. Неизвестно, чем они больны. При этом в настоящий момент зафиксированы случаи наличия у детей заболевания, о чем нас не информируют. Гепатит А, чесотка, псориаз. Есть один врач в господин Гавоцис, который четко указывает, что при контакте с этими детьми греческие школьники рискуют заразиться гепатитом, что в 95% случаев ведет к развитию рака печени. Прокрутите вниз, что я мог бы вам показать. Рака печени. Это заявление было сделано им 14 сентября 2016 года. Есть соответствующая видеозапись. Вторая причина, по которой мы не одобряем присутствие в нашей школе этих детей, это образование. У этих детей совершенно иное образование и воспитание. И они не могут вдруг начать учиться в нашей школе по совершенно другой системе. Они попросту к ней не приспособлены. Они хотят, чтобы уроки проводились одновременно? Да, они хотят, чтобы эти дети учились некоторое время в своих отдельных классах, а с 1 сентября все вместе. Подождите, когда дети пойдут в школу, предварительно проводят тестирование, чтобы оценить знания ребенку. Здесь этого делать не будут? Нет. Нет, они отправят их в первый класс начальной школы, чтобы они выучили язык и учились дальше. Еще одна причина- их иные представления о семье. Их учат иным понятиям в отношении семьи, женщин, религии. Мы прекрасно знаем, что в этих странах женщин не уважают. к ним относятся как животные, у них другая религия. В Греции мы на сто христиане православные. В конституции также говорится, что вы расповедание Греции христианство. У этих детей другая религия. Их приведут в одни и те же помещения с нашими детьми. Они захотят помолиться. Мы уважаем их желание, это желание. Но где? В классах уже снимают иконы Христа и Богоматери. Любые религиозные символы убирают, чтобы они не оскорбляли этих детей. Почему? Школа ведь является греческим на основании конституции, а греческой школы как вы видите и ранее, в соответствии со статей 16 пункт 4 только для греков. Государству был выделен 1 миллиард 800 тысяч евро. Из этих полученных ими средств можно было построить школу, настоящие школы, арендовать здание, чтобы учить там этих детей под свою ответственность по их специальной программе. Как может ребенок 13-15 лет пойти в один класс, чтобы выучить язык с ребенком 6 лет? Между ними не будет понимания, возникнут проблемы. Мне известно, что в Греции ранее существовали отдельные школы для иностранцев, но приблизительно 7-8 лет назад они были закрыты. В Афинах было три таких школы. Не знаю, сколько их было в других городах, но были три отдельные школы именно для иностранцев. Существовала отдельная специальная программа был по изучению языка. Были классы для учеников, которые говорили на других языках. Теперь таких школ нет. Таких детей отправляет учиться в обыкновенная школа, верно? Да, они привезут своих учителей. И правильно сделают. Привезут своих уборщиц. А деньги, выделенные на этих детей, получает муниципалитет. Глава муниципалитета, который дает распоряжение на осуществление необходимых платежей. Но нас интересует не то, кто получает деньги. Мы, забочен, мы озабочены тем, что происходящее имеет насильство и характер. Нельзя заставить двух совершенно разных людей жить под одной крышей. Существует много причин. Существуют, повторяюсь, религиозные причины, поскольку это очень серьезный вопрос, возникнут проблемы. Существует культурная причина. У них друг, одна культура, у нас другая. Мы все хорошо знаем, что в Афганистане совершенно другая культура. Поэтому не получится вдруг разместить вместе по-разному воспитанных детей, так, чтобы они не ссорились. Возникнет конфликт. Существуют также конституционные проблемы. Как я указывал и ранее, согласно статье 16, пункт 2, Образование является основной задачей государства и имеет целью нравственное, умственное, профессиональное и религиозное воспитание греков, развитие национального и религиозного сознания. Каким же образом, вопреки Конституции, ребенка из другой страны, например, Афганистана, будут учить греческой Конституции и сделают гражданином Греции? Это невозможно и это ненормально. Повторюсь, пусть их обучают в отдельных школах. Еще одна причина – насилие. Этим детям необходимо соблю... наблюдение психологов-специалистов. Ребенок, который совсем недавно видел взрывы бомб, выстрелы, гибель родных, психологически травмирован и нуждается в лечении на протяжении нескольких лет. При размещении этого ребенка вместе с другими детьми, Естественно, ожидать, что у других детей возникнут проблемы из-за этого. Возьмем ребенка, который получил ожоги из-за взрыва, бомбы. Я от всего сердца обниму его и поцелую. Я не против этого ребенка, но этот ребенок никогда полностью психологически не оправится. Он нуждается в специальном лечении. Нельзя заставить его пытаться вести себя, как обычные дети, в тот момент, когда другие дети не будут хотеть играть с ним. Его нужно отправить в специализированную школу, так как это делают в Германии, Англии и в других странах на один-два года. Наблюдать за ним и уже потом, если он при этом успешно пройдет тестирование, постепенно интегрировать его в общество. Этих людей привезли в Грецию на шесть 8 месяцев. Скоро будет два года, как они здесь живут. И теперь их делают частью нашей повседневной жизни позавчера я вернулся с небольшой поездки я побывал в Янине, Кальпаке, Мецово в разных селах а кроме того общался по этому вопросу с жителями разных мест вплоть до Рея кастро в области Салоне я разговаривал с очень многими греческими родителями председателями родительских комитетов а также с простыми сельскими жителями простыми людьми все говорят мне одно и то же мы не можем вот так вдруг принять этих детей Особенно в такой непростой период, и еще платить за это. Нам всем сегодня известно, что в греческих школах есть дети, которые голодают. Как родитель, как отец, я не могу позволить, чтобы моему ребенку навредили. Для того, чтобы чужому ребенку стало лучше. Каковое национальное происхождение детей, которые пришли в школу? Из каких они стран? Они из Афганистана. Ирана, Ирака в нашей школе. А из Сирии дети есть или нет? Нет, из Сирии нет ни одного ребенка. Нам говорили, что они из Сирии, а из Сирии никого нет. То есть они не беженцы. Нет, они не беженцы, они мигранты. Соответствует Конвенции, принятой в Нью-Йорке в 1954 году, Женевской Конвенции и прочим международными Конвенциями они являются мигрантами. Однако Опять-таки в Конституции Греции четко указано. Конституция Греции превыше всего. Конституция Греции, законы Греции, решения министров и конвенции. И у меня возникает следующий вопрос: все мы знаем, что в Украине сейчас серьезнейшие проблемы. В этот момент, когда мы с вами разговариваем, в Украине убивают детей. Почему этих детей к нам не привозят? Еще ни один человек не сказал, вот эти люди, эта семья, приехала из Украины, потому что в Украине конфликт, гибнут люди. Мы будем рады принять их. К нам не привозили ни одного человека из Украины или этнических армян или курдов. То есть вдруг в Афганистане, где нет войны, в Пакистане, Ираке, Иране, может быть еще в Зимбабве, у всех появилось право приехать в Грецию? По решению немецкого министерства, если я не ошибаюсь, иностранных дел до марта, из Германии к нам вернут 17 тысяч человек. Не сирийцев? Других национальностей? Сирийцев не оставляют. Да, других народностей, других национальностей. Все мы знаем, что Греция гостеприимная страна. Все мы знаем, что страна находится в состоянии кризиса. Кризиса? который был создан искусственно. Всем известно, что это политическая игра. Мы все гостеприимные люди и любим детей. Мы все обязаны помочь любому, кто послучится к нам в дверь. Но мы никогда, никогда не сделаем этого в ущерб нашим собственным детям. Один вопрос. Сколько всего детей пойдут в нашу школу? До настоящего времени 21 ребенок. Было запланировано, что к нам приедет около 30 детей. Пока что пришло 21. Во втором лагере, расположенном чуть ниже, живут около 600 человек, и мы пока не знаем, куда их отправят. Сколько всего детей сейчас учатся в вашей школе? Всего в школе 120 детей. 120 детей и придут еще около 20. Да, мигрантов. Как это э, примерно соотношение? 15%? Да, 15%. Сейчас, в сентябре, Сейчас. В сентябре, когда откроются школы, может прийти сколько угодно детей. Из 600 человек, живущих в другом лагере, может прийти 200, может 100. Достаточно ли в вашей школе мест в данный момент? В нашей школе недостаточно мест, и поэтому они будут учиться по другому расписанию. Наши дети учатся в 8, с 8 утра до 4, а эти детей будут привозить с 2 до 6 вечера. С 14 до 16 часов все дети находятся вместе. Да, у них общие туалеты, общий двор, общие парты, общие предметы, общий класс. Какое-то заболевание непременно передаст. В этом нет сомнения, простая логика. Или же каждый день нужно проводить дезинфекцию, чего делать не будут. У меня возникает вопрос. В течение этих, пусть даже двух часов, которые дети проведут вместе, они не будут играть? Один ребенок не будет играть с другим? Они не будут притрагиваться друг к другу? Это же дети. Они будут и вздорить, и играть, и падать. Они будут ходить в общие туалеты. Я снова говорю о туалетах, так как это серьезная проблема. Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что они чем-то заразят, заразятся. Последствия же особенного эпатита А проявятся через много лет. И все будут делать вид, что ничего не принимают. Мы против. Если я, сам, если я правильно понимаю, этот вопрос, вопрос здоровья для вас самый главный. Да, самая основная проблема, самая серьезная проблема заключается в том, что когда мой ребенок вернется из школы, я не буду знать, какой болезнью он заразился. Нам нужно будет, скажем, каждые 40 дней водить детей на анализы. Если не приведи Господь, обнаружится, что у какого-то ребенка гепатит, что мы будем делать? Возьмем оружие и пойдем разбираться с кем? С директором, главой округа, с министром. Наблюдается следующее явление. Какие-то школы этих детей записывают, а какие-то нет. Например, ни один из этих детей не ходит в школу, в которую ходят дети господина премьер-министра. В школы, в которые ходят дети министров, ни один из этих детей не пойдет. Это объясняет тем, что рядом с ними не расположен так называемых горячих точек, хотспотов, в которых размещены мигранты. В таком случае, если эта проблема действительно заключается только в этом, мы, родители, отвечаем, что готовы оплатить автобус, чтобы он возил этих детей в ваши школы. Или мы их сами даже будем возить. В настоящий момент начинает притворять жизнь план по записи этих детей и в частные школы для обучения за следующего учебного года. Частным школам будут предоставлены налоговые скидки, а обучение детей будет оплачиваться из государственного бюджета. Нас это не волнует. Мы против Нельзя допускать смешение населения, по крайней мере, таким образом. Мы видим, что происходит в Германии. Уже начали образовываться банды, которые избивают немецких детей, убивая их. В Германии серьезная проблема, в Швеции серьезная проблема, во Франции происходят сильнейшие беспорядки. Во многих странах, в которые приехали эти люди, имеют место серьезные заболевания и проходят сильные беспорядки из-за культурных различий. Сожалею, но мы против их появления в нашем об... обществе таким образом. Есть специально отведенные места, пусть они находятся там, или пусть их отправят обратно в Турцию, откуда они приехали. Ясно. Есть одна политическая партия, в которой в некоторой мере поддержали наши действия, я ее не буду называть. Нас обвинили в фашизме и в расизме. Если бы они знали, что означает расист, «Расист» означает «защитник своей нации». Как украинец будет защищать расистов, так и грек будет защищать греков. Да если они видят это так, тогда мы расист. Но тогда мы защищаем своих детей. Мы не стали ими вдруг. Мы не заявили, проснувшись однажды утром, что мы сошли с ума и нам никто не нужен. Мы хотим, чтобы это прекратилось. Единственные народы, которые могут понять, что сегодня с нами происходит, это в основном сербы, украинцы, русские. И я говорил это и ранее, потому что верю, в сущности мы братья. Все проблемы, которые начинаются здесь, завтра появятся там. И прежде всего я думаю именно в Украине, об Украине, судя по всему, что там происходит. Мы открыты для любых предложений, главное, чтобы они были серьезными. Мы хотим, чтобы власти предоставили нам документы, подписали заявление о том, что берут на себя ответственность за все, что может произойти. И упаси Бог, если что-то произойдет, и эти лица не признают своей ответственности.